Мусульманин должен тренироваться и быть физически подготовлен к любым ситуациям. Он должен тренироваться для того, чтобы защитить себя и свою семью в случае необходимости. А чтобы он выходил на ринг там, где полуголые девушки, да и в том числе сам, набивая друг другу морду в кровь, это не подобает разумному человеку. И пользуясь случаем, хотел бы обратиться к бойцам, которые имеют исламское происхождение. Оставьте это ради Аллаха, и Аллах заменит это вам лучшим. Подрастающее поколение берет с вас пример. Так будьте примером, а не гладиатором, блюющим лицо в кровь. Вам недостаточно примеров со случаями смертей в клетках, якобы по несчастным случаям. И более того, Пророк Салаллаху Алиху Ассаляму сказал, человек умрет на том, на чем он жил.